Всем привет, с вами Александр. Сегодня 28 апреля. Я в первом походе в этом году на два дня. Иду в сторону поселка Куликова. Это между Пионерском и Зеленоградском. Ну, ближе, наверное, к Пионерскому. Первая ночевка у меня будет километр через 4. И завтра я буду топать. Ну, примерно 12, может 15 километров. То есть небольшой только поход. Но по красивым местам. Я как-то не очень готов к этому походу. Честно говоря. Ой, вот, смотрите, лебеди. Потому что слишком я легко одет. У меня вот синенькая кофта и ветровка. А на улице холодно. Сегодня было, смотрю в интернете, минус 3. Сам не видел такую температуру на градуснике? Ну, наверное, было так. Но сегодня будет потеплее ночью. Может быть около нуля, может быть плюс 3. Спальник тоже у меня такой, ну не знаю, насколько я в нем не замерзну, потому что все-таки там комфортная температура, мне кажется, оказаться в 5-10, а если будет около нуля, то будет, наверное, холодно. Ну, проверю спальник. Обычно я как-то готовлю с походом, а тут какая-то просто халява. Утки полетели. Хорошие здесь места. Это Зеленоградский район. Утром, думаю, будут петь птицы. Очень громко запишу. У меня хороший микрофон еще с собой, который все это хорошо будет записывать. Уже вечер. Примерно пол шестого. Люблю ходить весной в поход. Самое любимое мое время года. Ну и осень тоже хорошо. Вот здесь вот раньше была дорога. Древья остались, немцы любили. Сажать деревья вдоль дороги. А здесь пошла аллея еще красивее. Тут вообще шикарно. Когда все зелено. И сохранилась дорога. Прохожу мимо маленького озерца наверное здесь водится к россии по дороге встречается очень много ямок люди с металлоискателями ходят и ищет что-нибудь ценное и очень часто не выкапывают какие-нибудь припасы все это вот так вот лежит около ямки если я найду что-то я вам покажу вот видите Там, я видел, вообще большая яма была. В луны рядом лежат. То есть, Видимо, так копали, серьезно. Топаю вдоль поля. Прохладный ветерок дует спину. Но останавливаться не хочется, одевать ветровку. Хочется быстрее прийти, потому что уже все-таки вечер, а еще нужно дойти вот до леса, и полюс еще километра два там или три. Хороший лес, красивый. Обратите внимание, вот на дубе на этом всегда есть листья. Он их не сбрасывает. Потом появятся зеленые и уже эти опадут. Всегда с листьями. Как все-таки здорово здесь. Там где-то суета в городе совсем рядом, а здесь вот как красота. Какое-то кольцо металлическое. Давайте подойдем посмотрим. Выкапывают вот эти вот люди, которые что-то ищет. Это вот что такое? Это от танка или от трактора железки оставляют. Может быть, потом это они собирают, сдают металлолом, потому что металлолом сейчас дорогой. Но очень часто вот выкапывают и оставляют, потому что, видимо, ищут все-таки более ценные вещи. Пишите в комментариях, ходите ли вы в походы. Не забудьте поставить лайк этому видео. Вот там какая яма здоровая. Давайте посмотрю, что они там такое выкопали. Я ничего не вижу. Значит, выкопали, унесли. Домик стоит в лесу. Смотрите, какие деревья. Это лиственница. Есть целая аллея или как вот это называется, когда много деревьев в одном месте. Телефон. окна пластиковые то есть этот дом не заброшенный красивый домик лиственница в нашей области довольно таки редко встречается и тем более вот так вот чтобы столько деревьев сразу вместе осталось совсем немножко будет поворот налево и там будет метр через 500 озера Поворот налево. Тут тоже и свинца растет. А вот я и дошел до озера. Я как-то вот в этом месте устанавливался. И там вот ставил палатку. И дальше еще одно место есть. Но здесь классно, здесь вот так можно посидеть. В воздухе зайти хорошо. Раньше вот этих вот засохших деревьев не было, и озеро было просто сказочное. Давайте дойду до другой полянки и выберу, где мне остановиться. Ночевать сегодня лучше где-нибудь подальше от озера, потому что около воды холодно. Ладка у меня прямо здесь стояла. Не очень ровное место, конечно. Но зато рядышком вот прямо у костра можно. Не могу определиться, где мне лучше остановиться. Решил все-таки остановиться в этом месте. Здесь поставлю палатку. Подальше от озера. Может быть не будет так холодно. Вот тут прямо можно поставить. Какой-то враг. А вот здесь прямо поставлю устанавливаю палаточку вот такая она у меня маленькая одноместная весит полтора килограмма оказалось что забыл колышки ну ничего страшного установил на обычных палках конечно колябинка поставил но она такая палатка что ее ровно поставить достаточно трудно <свист> или что-то какая-то на меня непонятная она не должна так стоять не могу понять как ты я это поставил все она у нее да пути, нормально ветра нет так что Ничего странно. Ибо я тут как-то задрала что ли? Может быть, может надо как-то пониже. Непонятно, короче. Подальше будет. Меньше конденсата будет, больше будет вентилироваться. Вот если тент подальше. Вот так потом прилипает палатки все равно конденсата много палаточка такая не очень ну, легкая решил сегодня взять два коврика один у меня такой складной и вот там дувающаяся алексика такая вот толщиной потому что прохладно спальник у меня такой но все-таки, я думаю, он не до такой температуры рассчитан, чтобы было комфортно спать. Вот под палатку листьев накидал. Ну, думаю, что не замерзну. Ветер стих, красота. Видите, закат. Прямо аж хочется искупнуться. Ну, не знаю, не уверен я. С собой у меня рыбка для измерения температуры. Вот сейчас показывает на воздухе 8 градусов. Так, помещаю ее. Надо как-то утопить, наверное. Там должна воды набраться. Сколько будет? Ну, тепло, смотрите, 11 градусов. Хочу показать, как у меня тут в палатке один коврик. Там идет там отдувающийся коврик. там у меня спальник. Видите, как здесь мало места. Сложил продукт в пакете. Котелочек маленький мой. Холодно как-то стало, что-то прохладно. Ночью, наверное, холодно будет. Проснулся ночью. Немножко так прохладненько было, но так пришлось утеплиться. На градуснике показывала плюс 4. Потом уже начал засыпать. Какая-то погоня в лесу. Непонятно, кто-то убегал от кого-то. В общем, Просто бежал какой-то зверь Потом видимо заметил мою палатку И как-то так стал ну, Медленнее бежать или, там, идти уже А потом это вот, непонятно Какие-то звуки сейчас вот Что это такое Потому что мне кажется Если там что-то бежало То это какая-то косуля была Ну что-то такое, наверное А это вот кто это задает звуки? Может быть это лиса? Есть версии, пишите в комментариях